Так, это пускай будет сцена два. Ой, яблочек. А единственным источником информации об игре была обратная сторона диска, поэтому что по этому, блядь? Кто там идет дальше? Зарисовочка. Угу. Поэтому если вы хотите испытать свой личный вау-эффект от концовки, то ставьте видео на паузу или закрывайте его вообще нахер. Что-то я не тогда ставьте на паузу, блядь. Так, тут лясим-трясим, хуясим-моясим. Скачивайте, ну, скачивайте, устанавливайте, блядь. Но это все мелочь, потому. <coughs> Что за колхозный, блядь? Колхозный, сука. Ага, попался, пидорас. Ну, я сейчас тебе покажу твой меч предназначения, предназначение. предназначение. Блять, нахер эту игру, лучше ещё раз, блять, проклятый зимой перепройду. Еще разок. Ты чё, совсем дурак? Ты чего делаешь? Ай, блядь, давай еще. раз, только не останавливай запись. Да Хватит ржать. Заходи, а -а -а -а. Ты что? совсем дурак? Ты что делаешь? Я чищу. Ступор, да? А ёршик взять не судьба? А ёршик взять не судьба? А ёршик специально для таких целей разработан. Просто зачем использовать что-то другое, если есть вещи? Давай еще. раз. Если есть вещи. У меня ноги уже Просто зачем использовать что-то другое? Нет, давай я имею в виду еще. раз по-новому. Да. Когда ты будешь дома? Я люблю тебя. Не могу дождаться встречи с тобой. Говори в микрофон, пожалуйста. <говори> Зи. Зи. Зи. Зи. Ты кота зовешь. Зи. Зи. Зи. Жаль Жадко. Зи. Зи. Зи, зи, зи. Вот играем, ну беспокойно скажи что-нибудь. Зи, зи. Нет, представь, как вот выходишь такая в подъезд. Зи, зи. Спокойно подожжать хочется. <смех> Дигмунд Фред, что ли? <смех> да, Дигмунд Фред. Ну а как скажи, еще раз надо сказать. Ну, беспокойно как-нибудь. Ну, представляешь, вот ты переписываешь. <смех> зи, твою мать! <смех> переписывался с человеком, человек не ответил, не ответил вот на все предыдущие сообщения. Зи, Зи, прошу, скажи что-нибудь. Микрофон <смех> <смех> говорит. <смех> Все в порядке. Я уже беспокоюсь. Не про тебя разговариваю. Вернись! Не... Вернись. Вернись. Вернись. Вернись. Вернись. Сюда, мать твою, блядь. Ты чё, охуел? Вернись. Ну ладно, пойдёт. Спасибо.